Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно любят, мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакости с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем, — сказал Лукашенко в четверг на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании. Известны имена, фамилии адреса, пароли, явки. До да чудес иногда доходят. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, НАТО в ЦИ. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Газдепе. Но со штыками на перевесах защищают российские руководители, заметил Лукашенко. В этих хитросплетениях, продолжил глава государства, все решают деньги и принадлежность к той или иной стране или партии не имеет значения. Неважно, американец, госдеповеце, принадлежность у тебя к демократической партии. Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются, хайповались, на территории Беларуси. Я думаю, американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного, сказал он. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег, кто платит, за того и пою. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало, считает Лукашенко.